Всем привет, с вами Максимка, и мы продолжаем игру Liars of Fear. Ну что, начинаем тогда. Loading и continue. Так, надо было вспомнить, что было в прошлой серии. Ну, сейчас зайдем, увидим. А, ну да, мы в этой комнате, я помню, что да, мы принесли, пришли сюда и готовились до картины, и тогда вот что-то такое нарисовалось. Да-да-да, что тут было? А, отражение лампы, да, ну да. О, oh, like mm -hmm. Такая, я даже не помню, как она называется вообще а правильно. Туда или спирт, или что-то наливает, спьется. Ну, так, ладно, я думаю, в этой комнате.. Ага, вот фотографию, которую мы тогда нашли. Ну, в первой серии это было. Ладно, так, записка. Ну что, я думаю, тогда пора выходить. Лифт никто не украл? Стоит? Стоит рудники. Заходим, закрываем дверцу за собой Без нас никуда не поедет Точнее, с открытыми дверьми никто не поедет ну, что, поехали вниз Пока едем, да Всех с наступающим Новым Годом Желаю самого-самого наилучшего Пока я поздравлял, мы приехали мне страшно уходить. Ну а что поделать? Выходим. Есть что-то новенькое. М -м, записочка. Или оторванная бумага. Откуда? Ладно, пошли. Стекла. Мы обязательно походим по стеку проверим дверь и пойдем дальше э, мне страшно идти туда на ну, что поделать и yeah. так yeah. Как дадут куку -ку. она заходит тихо не пипи угу, что-то очень знакомое место по моему мы уже тут ходили не упадем? не идем. идем, идем. Так, у нас тут загорожено мы... А, мы сможем пройти. Вау. Куклы на кукле записка. Раздавлена какая-то крыса. Тихо. Блин, не пугайте меня-то. Теперь не открылось-то? Нет, не открылось. Ну ладно, пойдем. Я тут останусь? Тут хоть красивее чем-то. Ладно, пошли. За, за Ничего такого нету. не горит ладненько тут проверим а что-то-то такое загорается но очень слабо даже может можно хогворс пройти блин, нельзя ну ладно ждут меня здесь Воу! блин парень ты что употреблял что у тебя такие глюки а? ладно пошли блин я сейчас тошнит не ты пипец глюки такие ну, ладно, что, ну... Не, углеки. Ну, Парень что-то не то употребил. Я ничего не вижу. Чё, куда? Подвал. Подвал опасно спускаться. Ну ладно, пошли. Слушай, только давай, парень, ничего не употребляешь. Чтоб не было таких глюков. Так, много мебели. Много всего. Мне это не нравится. Так как было в одном месте, это, по-моему, во второй серии. Так было во второй серии мы прошли одну комнату и потом комната как будто взорвалась а ну, ну что, как в космосе а -а -а. парень я я говорил не употребляй ничего а ты ха Видишь, какие глюки, все летает. На on, а. Темный коридор. Ладно, пойдем на что-то, что что-то там светится. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd Хм, чья-то раздро раздробленная кость. Парень, давай быстрее, пошли отсюда. Я надеюсь, что там нам наверх надо. что чудеса какие-то тут опять эта ко комната и что на этот раз Да, вот мы нашли тогда вот эту ко... кожу вот эту вот открылась дверца потом нашли баночку и тут открылась дверцы куда-то делись сейчас нашли раздробленную кость конечно я с английским очень плохо и не знаю, что тут написано но если вы знаете английский почитайте смотрите на паузу можете остановиться на паузу почитать Значит, нам еще три. Так, а что тут? Ладно, я не понимаю, что там нарисовано. Да ладно, не будем по ящику Пойдем лучше. Два. прошла плачущая девушка женщина но после нее какое-то черное что-то такое Смо... типа смола не смола ну ладно пойдем а, тут ребенок нарисовал типа вот как она она Мама, папа, типа расстались что-то или что-то такое? Не знаю. Опа. Заперто. Стена с надписью. Еще одна стена с надписью. И еще одна. У. -у, -у. Так. Заперто. Заперто. Чудеса. Двери пропали. Не может такое быть. Ну ладно, Паши. Как? Wow is broken here And Mishka Mishka, you don't me? Hey, what is that? Wait What day is it? It's Sunday? You mean I? Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm up in my work. И тут смайлик недовольный. Как я понял, типа парень проснулся, спросил, какой сегодня день, и офигел. Ну ладно, опа А я эту комнату помню Мы тут уже были а моему ну да, скорее всего мы тут уже были. Вот рисунок. Беременная женщина, какие-то деревья, солнышко. А, мы это и собрали. Значит, хорошо, что мы посмотрели. Да, мы посмотрели каким-то образом. менялась комната. Вау. Оп. Ладно. Спокойно. Парень, не кури больше. Ладно. Пойдем сюда. Почему то поменялось не какой-то... А, иллюстрировал. Супер! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! А я помню эти ботиночки детские. Когда мы первый раз зашли в этот дом, в прихожей эти ботиночки были. Ну да, еще вот такое пятнышко. О, вот это пятнышко. Ну ладно, пошли. Вау опять крысы начать это было ладно смотрим то что ничего себе открываешь одну полочку закрывается другая Прикольно. Опа. Зажгли свечки, а и рисунок на стенке ошиб. Супер. Понятно. Мне нравится. А что ты не открылась? шаг Ты не сначала первое должно быть. Сердце бедством. Это же нарционар. Ну, ладно. Это игра. В этой игре все возможно это рисунки живые опять плащ чущая женщина дофига муков колокольчик Желки показывают, куда идти. Но мы чуть позже сходим туда. Посмотрим, что тут у нас. Ладно, я не успел испугаться. О, достижение открыто. Скитание. Мастера Или как-то так О, Где я? Я даже не Так, подожди Топа меняется картина. Клавна. Часики. Часики, часики, цик, -цик, цик так Вау. Это было прикольно. Опять мелкие везде сбросаны Смотрим, есть что-то Что-то есть, что-то нет Нету, нету ничего Так, тут дофига книг Ну ладно Открываем, заходим сюда Дверь закрывается, проверяем Она заперта может разрисован скорее всего до женщина и есть эта девочка Я успел увидеть куклу Закрыто. Сейчас, секундочку, секундочку Так, ладно Опять левитация. Ну, так опять эта комната. Ну как, как в комнату заходишь, надо все проверять, то что вдруг что-то можно нажать, может что-то. Изменится, или я не знаю Ну посмотрим Апа Чет. это? Че за? с с с Стука голов Тихо-тихо-тихо Спокойно Ладно, это был самый такой хоррор. Тут я испугался, честно. Тут я реально испугался. Пизде куклы. Ну ладно, надо ходить. Что, что, что, что, что, что, Мы э, сквозь стол прошли. Только, только. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Что, что, что, что, что, что, что, Телепортация мне нравится. Так пробежала какая-то девочка? Папа. Опа. Плакающая девочка вообще какие-то вау. Лава... Ты Мы <связывая> это, это должны за эти девочки бежать. Идти, точнее. Ладно, не пойдем. Пойдем вперед. Туда или туда? Ладно, пришли сюда. Что тут вот у нас? Какой-то так проход тут есть. Но вещи тут будет, да? Да. маска чья-то Ладно, пошли туда. О-о. Чика, чика, о о во во во во во во во во во во О! Теперь мне точно страшно. Ух! Теперь мне точно страшно. Чем дальше, тем страшнее. значит отец сломал дочки вот этого деревянного человечка солдатик и типа извинялся Ладно. Что нам тут надо делать? Да, типа? Да. сюда. Я что он пришел мне. меня, любил меня, как мы both know, that while I dreamed my silly little dream, it was you, it was you he really lusted for. Так, угу. Это, как я понял, этот, э, как он назывался? Не дезодорант, а духи, вот. Лакончик для духов Так что тут у нас Пающаяся дверь Это собака рычащая Блин мне страшно Мне страшно. Но ну, счастье третки идут сюда, куда-то вдох. Угу. Можно пойти прямо, а можно пойти сюда. О, прикольная лампа очень. Кока. Кроватка. А, я помню, эту комната. Же чего вот это надо самим крутить? Ладно, пойдем. Пойдем в эту Она закрыта. Значит, надо что-то сделать. Ну что? Нас отсюда не выписят, пока мы что-то не сделаем. Мяч катится. Ладно, что нам надо сделать? еще один мячик опа это нет не сюда Ой, сюда Все игрушки заиграли. Юла по стенке. Вау, что происходит? И долго мы так будем крутиться? Кукла обижающаяся. Опа. Ничего себе, быстро картинки меняются. Я уже готов пугаться Потому что мне кажется что что то что-то сейчас будет Какой-то жесткий Этот скример Привет Опа и все вернулся обратно This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Это волосы нашли. Понятно. Ладно, теперь вы мне выпустите. Оба! О, пачки, глазик. Ага. Мы типа вон руку пали. Я тебя понял. Ладно, ну что, эта дверь откроется. Откроется. А, ну вот. Вот это лампа, кукла. Начал. Ну, что? что сейчас нарисуется? И откроется дверца нет вот ясно ладно ребят на этом мы закончим да кстати подписывайтесь на этот канал прикольный канал thunder life О, парень прикольно делает видосы Ну как по играм снимает делает стримы вот у него под видосом э ну как мы все снимаем, я там тоже и многие ребята в Discord разговариваем, бываем на стримах и снимаем такие прикольные видосы по, по играм, по разным. Но как бы он и один тоже снимает, Skyrim и разные такие. Так что подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании. Еще раз вас всех с наступающим новым годом. Все. Тогда всем спасибо. А, ставьте лайки, да, подписывайтесь. Будем дальше снимать эту игру. Потому что мне кажется, дальше будет еще страшнее. Вот так вот. Ладно, всем спасибо. Всем пока.